Тема сформулирована следующим образом: Последний диктатор Европы, уроки гражданского сопротивления в России и Беларуси. Сразу оговорюсь, почему Беларусь участвует в заголовке, потому что мы исходим из того, что типологически режим Путина и Лукашенко схожи. Понятно, что есть и отличие но тем не менее. 27 лет белорусское общество живет при диктаторе Лукашенко, и уже в третий десяток лет идет путинизму. Поэтому мы как бы, опыт белорусских коллег тоже применяем и обсуждаем в общем, как бы общие существующие проблемы. Значит, Тему эту мы поднимаем практически на всех наших форумах, она по-разному сформулирована. И можно сказать, что вот за эти пять лет, которые форум проводился в офлайне и в онлайне, общим местом стала та точка зрения, что понятно, что путинский режим, такого плана режима, на выборах победить невозможно. Российские политические силы в разное время пришли к этому выводу, но сейчас, если мы говорим про российскую оппозицию, наверное, здесь мало кто будет здесь возражать. И я хочу представить сегодняшних спикеров. Это люди, которые не просто теоретически знают проблему и об этом пишут. Это все люди, которые принимали непосредственное участие в протесте в своих странах. Итак, Геннадий Гудков, политик, депутат Государственной Думы 2001-2012 года. А Михаил Сведов, либертарианец, председатель движения «Гражданское общество Политолог». Михаил, добрый день. Алина Витухновская, писатель-политик. Вот Алина, добрый день. Наталья Радина, журналист, главный редактор независимого портала «Харти 97 Беларусь». И Денис Белунов, он у нас в программе указан как докторант социологического факультета Карлова университета Прага. Но если кто не знает, Денис Белунов э, – это человек, который принимал участие непосредственно и активно в создании, пожалуй, первой несистемной либеральной организации в России, Объединенный гражданский фронт в 2005 году. Являлся его э, директором, потом являлся директором движения «Солидарность» исполнителем и участвовал в организации протестов, которые э, проходили с 2007 года под названием «Марши несогласных». Конца с конца шестого. То есть в лице Дениса мы имеем человека, который э, всю антологию российского протеста может разложить, поэтому, Денис, ты будешь последним э, значит, выступать. И у меня первый вопрос, э, Геннадий Владимирович, э, вы, в отличие от многих здесь присутствующих, были э, Частью политической системы российской. Вы долгое время были депутатом от партии «Справедливая Россия». При этом вы один из немногих депутатов, которые принимали активное участие в протесте 2011-2012 года. Пожалуй, самой большой вот такой протестной волны за все время путинизма. У нас, кстати, два депутата, которые активно участвовали в заседаниях оргкомитета в нашем офисе солидарности. Вы, Илья Пономарев, оба присутствуют в нашем зале. И самый простой вопрос, Геннадий Владимирович, все-таки, почему российскому протесту не удалось, на ваш взгляд, вот за все это время достигнуть масштабов, способных привести к кардинальным изменениям в России? И второй вопрос, видите ли вы перспективы революционного сценария в России ну, в какой-то обозримой перспективе? Да, спасибо Обозрение. организаторам и добрый день всем участникам. Мне действительно довелось, я этим горжусь, что я участвовал во всех крупных, крупнейших акциях в Москве с 11 по 2019 год. Ну вот, последний это была подготовка по 15. Работает, нет? Да. В 2019 году, когда вот вышло 60 с лишним тысяч человек на Сахаровскую площадь. Я, правда, в этот момент уже уехал, но мои люди работали по этому митингу. Ну, я начал, Хотел бы сказать, что я рвался на другую секцию, альянс демократии, если вы мне завтра дадите, я сегодня не буду об этом говорить, если не дадите, все равно скажу. Если, значит, потому что я считаю, что этот вопрос ключевой. Вот ключевой. И, и хотел бы я начать свое выступление не с ответа на этот вопрос, я на него обязательно отвечу, а немножко поругаться по-дружески на Владислава Наземцева. Слава здесь? Нет? Ушел? А, ну вот, я тебе отвечу. Я абсолютно не согласен с тем, что Россия не играет глобальную роль во всем плохом, что происходит в мире. Вот абсолютно не согласен. Тотальная глобальная роль в поддержке всех отвратительных диктаторских, авторитарных и прочих режимов в мире. Неограниченный экспорт коррупции и так далее и тому подобное. Я уж не говорю о военной угрозе и, и всяких гибридных войнах и прочим-прочим-прочим, вагнеровцах, которые на каждой э, неустойчивой, так сказать, политической ситуации в стране. Я не говорю про роль там э, в Афганистане, Иране и так далее и тому подобное. Если это не понимает мир, если это не понимает Запад, если это не понимает Соединенные Штаты Америки, если не понимает Европа, они будут расплачиваться кровью, огромными потерями, ценой огромнейших потерь. И об этих потерях, если вы меня пустите на завтрашнюю секции, я буду говорить. Что касается э, протестов и вообще вот, э, уроков этих восстаний, про, про, мы должны сегодня признать, что Россия, вот говорил, там Гарри Кимович выступает, Россия может быть сейчас свободной только за рубежом, к сожалению. Проиграли мы, мы потеряли страну. Мы лишились страны. Даже те, кто сегодня еще в ней находится, они ее все равно лишились. Вот той страны, за которой мы боролись, о которой мы мечтали. И неизвестно, когда еще мы сможем к этой стране, в эту страну вернуться, в ту, в которой мы жили бы свободно и гордились. Вот что произошло? Произошло формирование новых авторитарных диктаторских структур, я бы даже сказал, систем, доктрин. Вот эти доктрины, вот эти сегодня режимы авторитарные, они нечувствительны к мирным протестам. Это не только Россия. Смотрите, что происходит в, э, в Венесуэле. Миллионы выходят, и ничего. Избирает э, главного оппозиционера, председателя парламента, и ничего. Потому что силовики составляют основу и способы удержания власти э, э, неограниченно долгое время. Ну, посмотрите про Венесуэлу. А знаете ли вы, что в, э, в Никарагу, маленькой латиноамериканской стране, еще недавно выходил на улицу миллион мирно, и никто не ушел, Даниэль Эрдега как сидел, так и сидит. Посмотрите, что происходит в других странах, посмотрите, что э, в Беларуси, да, пожалуйста, 9 миллионов населения, а миллион, наверное, с лишним вышел на улицы белорусских городов. И что? И ничего. То же самое по России. Покойный Лимонов упрекал меня там с ним в дебатах, что мы слили протест, мы не повели толпу штурмовать ЦИК. А кто был к этому готов? Кто вот участвовал? Тогда, в 2011 году, мы вообще не ожидали, что придет 85 тысяч человек. Мы думали, 5-10 тысяч придет, это хорошо. Никто не ожидал, -то, что на, им, на эту эмоцию выйдет 80 там, или 85 тысяч человек по нашим подсчетам. Да у нас было звукоусилище -оборудование на максимум на 10 тысяч человек. На большее мы не рассчитывали. Мы считали, что 7-8 тысяч будет вообще великолепно. Ничего не было готово, никаких структур. То есть главный урок всех наших неудавшихся восстаний, проигрышей э, демократического движения, то, что уповать исключительно на мирные методы, размахивать белыми шариками, трясти белыми ленточками, стоять в цепи и подвергаться, так сказать, размахивать дубинам ОМОНа и там э, хватанием и сбросанием в автозаки, в современных условиях это мы должны, к сожалению, честно признать. Я вообще сторонник мирного способа решения власти вопрос о власти. Но надо признать, что в нынешних вот этих гибридных диктатурах мирные способы не работают. На прошлом форуме, если мне помнится, выступал Андрей э, Илларионов. Они там изучили сколько-то сотен этих вот этих восстаний и движений, и пришли к статистическим выводам, что там, где народ либо был готов применить силу в ответ на, бесправ... вот на произвол, давайте так называть вещи своими именами, применить ответную силу в обмен в ответ на произвол властей, жестокость, в 80 там с чем-то процентов выступления мирных граждан привели к положительному результату. А там, где народ продемонстрировал только мирное намерение сменить власть, в тех странах, где, собственно говоря, нет таких демократических устоев, традиций, главенства, прав человека и свобод, там в 80 с чем-то процентов эти выступления закончились поражением. Что вот по Беларуси? Я когда вы пишете два диктатора последних в Европе, а где вы двух-то насчитали? А где вы двух-то насчитали? Один остался? Кто такой Лукашенко? Это Лукашенко сегодня, по большому счету, ну, пособник Путина, ответственный за проведение э, режима, который приобретает все более и более фашистские черты в Беларуси. Да нет никакой Беларуси, независимого суверенного государства. Да что вы, все кончилось в августе 2020 года. Нет такой больше страны, который бы не управлялась Российской империей напрямую. Как административно, как силовым образом, так и финансово. Ну все. И сегодня вопрос о власти в Беларуси решается только одновременно с сменой власти в России. Вы что, всерьез верите, что в Беларуси можно сменить власть, не сменив власть в России? Я думаю, что это большая иллюзия. Я думаю, я могу ошибаться. Я не являюсь естественной в последних инстанциях. Безусловно. Это всего лишь точка зрения. Но мне кажется, что ни, никакая власть в Беларуси не может быть сменена без общей проблемы, которую мы пытаемся как-то обсудить и решить, или, может быть, приблизить этот час, и это смена власти в России. Вот не было в Беларуси тысячи человек, готовых действовать. Не обязательно с оружием, не обязательно проливать кровь было. А кто мешал телами заблокировать, ну, условно говоря, людьми заблокировать подходы к административному правительственному кварталу? Отключить воду, связь, электричество. Не давать э, сумасшедшему диктатору летать на вертолете по всей стране. Никто не мешал. Кто мешал техникой, не трогая людей, выдавить ворота и освободить лидеров, которых так не хватало в белорусском протесте? Никто не мешал. Не нашлись люди, которые способны были это сделать? Кто был способен телами оттеснить охрану в тех же тюрьмах и пройти? Да никакого сопротивления там не было. Надо читать ленинские работы. Да, мы понимаем, кто такой Ленин. Но работы его, там, марксизм, восстание и подобные, они актуальны. Гигантский перевес сил, атакующие действия, каждодневный, каждосекундный, каждочастный успех. И только в этом случае восстание побеждает. Мирные восстание Не обязательно восстание вооруженное, не обязательно кровь, не обязательно расстрелы у стены без суда и следствия. Но должна любая мирная революция уметь действовать, иметь... Возможность отвечать на произвол Властей силой Защищать людей, вышедших на улицы А не подставлять их под пули, дубинки Электрошокеры и так далее и тому подобное Вот этот, наверное, главный вывод Который должны сделать сегодня народы мира Потому что это касается не только России Вся Средняя Азия в диктатурах Более или менее жестких Что, разве нет? Да Посмотрите там Индокитай, там ближе эти районы Иран, Афган и американцы проиграли, к сожалению, очень серьезно, недооценив возможности э, вот этой коррупции, которая разъедала э, ту э, афганскую администрацию. Коррупция убила э, надежды Афгана на новые власти. Коррупция. Они просто деньги расставали по карманам, вместо того, чтобы строить новый государства, создавать систему политической власти и э, выстраивать экономическую базис. Поэтому, когда мы говорим, почему не победила мирное восстание в России, вот по этим причинам, что нынешние диктаторы не чувствительны к мирным протестам. Они идут на все меры, они готовы загнать свою страну и самих себя в изоляцию, и они силой банально подавляют протест. Кстати говоря, я, может быть, опять-таки ошибаюсь, но мне кажется, с июля 2019 года в Кремле принято решение, об этом говорю, не знаю, прав, не прав, принято решение о силовом удержании власти на неограниченное время, до тех пор, пока хватит сил, времени и терпения народа. Вот они будут ее удерживать. Никаких там уходов Путина. Путин уйдет только по одной причине — либо физически, так сказать, его э, невозможность э, вообще его выполнять какие-либо функции, либо смерть, либо, либо какой-то внутренний переворот. А так ничего не будет, он будет править до тех пор, пока будет хоть на инвалидной коляске будет управлять Россией. Сейчас нужно говорить о том, что надо делать. Вот сейчас надо говорить не о том, кто виноват. Понятно. Что произошло – понятно. Что будет – тоже понятно. А сейчас надо понять, что нам-то делать. И вот, на мой взгляд, у нас не, так, не такой уж большой инструментарий – арсенал действий. Первое, что мы можем, и то, что мы делаем, как это сказать, разъяснительно-воспитательная работы, формирование общественного мнения. Для этого YouTube-каналы, и форумы, и круглые столы, и дебаты, и дискуссии, и это нужно, чтобы эти дебаты и дискуссии шли не только в этом зале или им подобном, а на каждой остановке, в каждой курилке. Вот если мы этого добьемся, общественное мнение поменяется. Второй момент, безусловно, касается, вот про диаспора сейчас говорилось, У нас почему-то считается, что нужно всех объединить. А я думаю, что нам не надо никого объединять, потому что российская диаспора инертная. Она состоит из огромной части, которую можно назвать балластом. Ну пусть не обижаются на меня люди, которые просто решили нормально жить, забыв про Россию. Но сейчас новая волна миграции, прогрессивной миграции. Мы можем объединять и координировать как-то действия только этой части миграции, на мой взгляд. Например, мы там пытаемся с Дмитрием Гудковым, мы начали такой процесс в Болгарии. Тяжелая страна болезненный для Путина. Уже мы получили приветы от Родины в виде обвинений там нас в отмывании денег и прочим-прочим. Болгарские спецслужбы получили такую информацию совсем недавно из России. ну вот Пытаюсь найти, не отключая телефон, может позвонят, где то деньги отмывают, чтобы можно как-то им воспользоваться хотя бы для блага общего. Это не шутка. но Действительно, прогрессивные диаспоры надо объединять. Но не надо объединять ее, загонять в единый центр. Должны появляться центры которые можно потом координировать, объединять с точки зрения общности действий, мыслей, планов. Это надо делать, и этого они боятся, потому что они не контролируют этот процесс. И на эту тему совсем недавно якобы состоялось совещание в Кремле, по крайней мере мне сказали об этом, позвонили, и э, они не знают, как его решение принять по этому поводу, но они уже это обсуждают. Что если возникнет объединение диаспор российских той прогрессивной части, которая в том числе и мы здесь, сидящие в зале, товарищи по несчастью представляем, то они какие-то будут принимать ответные меры, но они пока не знают, какие. Но уже думают об этом. Вот, собственно говоря, ответ такой. Если мы... Да, и самое важное, для чего нужны эти диаспоры? Для формирования правильного понимания того, что происходит в России и с Россией. Для понимания того, можно ли вести или нельзя вести больше какой-либо диалог с российским политическим руководством. Для контрпропаганды, потому что, знаете, какие гигантские, вы же все знаете, какие гигантские ресурсы тратит Кремль, обладая неограниченными финансовыми возможностями, на пропаганду. И э, коллективной точки зрения, коллективного разума, коллективного каких-то каналов коммуникации у нас с вами пока нет. Но слава богу, вот есть форум, слава богу, что мы сюда приехали, слава богу, что нас пока всех здесь по дороге не арестовали или там что-то не сделали. Но этого мало. Нужны дополнительные каналы работы для выстраивания контрпропаганды. И влияние на политиков, на депутатов, на правительственные комиссии, на министров. Вот сегодня был замминистра иностранных дел. Прекрасно, замечательно. Каждый, находящийся за рубежом, должен и может доводить эту точку зрения, желательно коллегиально, коллективно, до правительств, парламентов западных держав, которые должны понять, что издержки противостояния Коррупционным диктатурам, а нынешние диктатуры все имеют коррупционный характер, все семьи держатся за рубежом, они намного выше, чем они представляют. Вот гигантские ресурсы тратится на НАТО, на ликвидацию миграционных кризисов, на какой то сдержание. Что такое террор? Террор тоже борьба диктатур против демократии. Прижмите хвост основным фигурантам, которые системно нарушают права и свободы человека во всем мире. Прижмите хвост аффилированных, ассоциированных с ними лиц, которые пользуются результатами этой коррупционного обогащения. И это будет намного, в сотни, в тысячи раз дешевле, нежели тратить триллионы на формирование противоракетной обороны и укрепление там морских границ и сухопутных границ НАТО. Ну, к примеру. Поэтому вот формировать эту точку зрения, доводить до Запада, объяснять, помочь, помогать им формировать единый фронт. Я не верю в то, что Америка, поглощенная своим внутренним кризисом, я понимаю сейчас сложно. я не верю, что она устранится от этой борьбы. Наоборот, по сегодняшнему, на мой взгляд, Соединенные Штаты Америки сегодня возглавляет формирование вот этого альянса демократии. И то, что 6 декабря состоится, 6, по да, альянс демократии, 5, да. Начнется альянс вот демократии в Соединенных Штатах Америки, куда приглашены все страны, за исключением тех, которые не должны быть приглашены. Это абсолютно правильно. Это, вот, наверное, первый главный фактор, когда Запад начинает консолидировать эту точку зрения и понимает, что ключевое действительно сохранение демократии в мире. И мы должны этому помогать. Вот это, наверное, наша главная задача. Спасибо за внимание. Спасибо, Генайд Владимирович. Было затронуто несколько таких дискуссионных вопросов, я вообще хотел, чтобы панель была в виде такого обмена мнениями, да, чтобы, да, поэтому у нас был, Наталья, у меня просьба такая, у нас был два момента, один протест 2011-2012 года и готовность оппозиции к решительным действиям, и вторая тема Беларуси. Я бы хотел сейчас Михаилу Светову предоставить слово. Михаилу Свету подключить мне, пожалуйста, потому что Михаил достаточно продолжительное количество времени, в общем, выступал с критикой Оргкомитета в то время, да, вот его действий, начиная, там, получается, с 10 декабря 2011 года, ну или с 5 декабря 2011 года. Михаил выступал с критикой, это... Тема достаточно активно обсуждалась внутри оппозиции. Я думаю, что это в общем дела давно минувших дней. Вы можете как бы коротко об этом тоже высказаться. После этого у вас была попытка, скажем так, самостоятельной организации выступления в качестве одного из лидеров российского нового протеста. Это уже в пост-крымское время. Это уже, если я не ошибаюсь, получается девятнадцатый год, лето -го лета года. Но сейчас мы видим, что в общем-то сокрушить даже серьезно поколебать режим российскому протесту не удалось, и репрессивность повышается, и, в общем, возникает ощущение, что каких-то механизмов смены там, путинского режима сегодня не существует. Так что, Михаил, вы можете каким-то образом прокомментировать то, что сказал Геннадий Владимирович, в частности, по поводу событий 2011-2012 года? Ну и самое главное, вопрос такой – в чем вы видите шансы российского протеста? Вот какие факторы должны сложиться, чтобы масштабность российского протеста оказалась достаточной для того, чтобы какие-то серьезные изменения произошли? Да, спасибо большое. Меня нормально слышно, да? Не очень, Не очень надо погромче ввести. Погромче, давайте. давайте. Так, так, так. Лучше стало? Лучше, лучше. Вывели, да. Да, хорошо. Спасибо большое за вопрос. Но я быстренько пройдусь вот по тем темам, которые вы подняли. Что касается КС-оппозиции в 2011 году, но ну, здесь прямая параллель с тем, что произошло в Беларуси. Действительно, ошибка думать, что демократическими институтами, тем более протестными демократическими институтами, возможно как-то испугать настоящую автократию. Эта ошибка была совершена в России в 2011 году. К сожалению, эта ошибка была совершена в Беларуси только что на наших глазах, когда действительно был создан вот этот вот неповоротный демократический орган, тогда, когда было необходимо по щелчку пальцев принимать решения на земле. Необходимо было объяснять людям, что же от них требуется, зачем они вышли на улицу. Потому что, как совершенно правильно сказал здесь, я удивительно полностью согласен с Геннадием Гудковым, что вырос вот этот вот класс диктатур, которые совершенно не впечатляются мирными протестами, которые научились им сопротивляться. Путинская автократия, разумеется, такой является. И урок из Белоруссии Путиным, разумеется, вынесен однозначно, что да, эти методы работают и более того, они работают даже в такой маленькой бессильной стране, как Беларусь, так чего же бояться Путину, Путину, а почему он должен бояться общественного мнения какого-то западной реакции, если этой западной реакции не последовало даже на действия Лукашенко. Да, разумеется, мы понимаем, что за спиной Лукашенко стоит сам Путин, но все равно вот эта вот его встреча с Меркель, которая только что на наших глазах произошла, то есть по, по факту принятия его де-факто власти в Беларуси, разговор на равных, то, чего Лукашенко добивался последние месяцы, случился с ним, разговариваю как с главным, с главным переговорным Лицом. И вот в пространстве реальной политики современный Запад действительно показывает свою абсолютную недееспособность. Недееспособность в России, недееспособность в Беларуси, недееспособность в Афганистане, недееспособность в Китае. Обратите внимание, да, эта история, она повторяется независимо от того, на какой регион мы обращаем внимание, недееспособность в Венесуэле. А, то есть а, вот эта вот вечная российская такая надежда, что Запад нам поможет, мне кажется, это ошибочное абсолютно отношение к этому, потому что нет, Запад за последние 10 лет вот действительно не помог вообще никому. Не помог, потому что не хотел, не помог, потому что сам скован теми ценностями, которыми не скованы диктатуры, и диктатуры пользуются этим как преимуществом, потому что в мире реальной политики не существует тех ценностей, которые сегодня существуют или декларируются, по крайней мере, на внутренней политике западных стран. а эти внутренние ценности, они буквально сковывают по рукам и ногам те меры, которые западные страны США, Великобритания, там Евросоюз могут использовать в борьбе с диктатурой. То есть буквально там, где Путин может себе позволить все, что угодно, там, где Лукашенко может позволить себе игру такую, которую он только что сделал на польской границе – Евросоюз и Запад, они ощущают себя абсолютно парализованными, потому что они парализованы внутренним политическим дискурсом и парализованы буквально, буквально невозможностью совершить какое-либо движение, потому что это аукается внутренним сопротивлением. Вот это реальность, в которой мы оказались. Нужно учиться думать в, ми, в контексте реальной политики, в вопросах, которые касаются организации на земле, как это происходило в Беларуси, то только что и в вопросах международной политики, потому что если это будет продолжаться, конечно, и Путин, и авторитарные режимы они будут только побеждать. Вот на предыдущей вашей панели был разговор, что никогда Запад не находился в таком, <coughs> прошу прощения, никогда Запад не находился в таком значит, положении, где 10 ведущих компаний находились бы в США. Да, ну, мне кажется, это вот такой какой-то сам автотренинг, самоуспокоение, ну, потому что очевидно совершенно, что сегодня происходит отступление тех ценностей, с которыми Соединенные Штаты ассоциировались в последние десятилетия, которые мы привыкли ассоциировать с Западом. Запад да? уступает в Китае, как я уже сказал, в Южной Америке он уступает, на территории Европы он уступает, в России он не может противопоставить вообще ничего. И когда мы говорим о коррупционных диктатурах, давайте еще говорить в таком случае о коррупционных демократиях, потому что, разумеется, трагедия, которая произошла в Афганистане и трагедия, которая приводит к провалам западной внешней политики в странах типа Венесуэлы, типа России, типа Беларуси, это внутренняя проблема. Проблема коррупционной демократии. Мы знаем, что Путин достаточно успешно коррумпирует западных политиков мы это видели на примере австрийских министров которые сегодня работают на газпром мы это знаем по примеру берхарда шродера мы это будем видеть все чаще и чаще мы это видим по примеру того что сегодня происходит с северным потоком 2 где ангела меркель лично лоббирует байдена а байден лично лоббирует сегодня конгресс и сенат чтобы не дай бог на него не наложили те санкции которые на него наложил несколько лет назад дональд трамп да ну вот смотреть за этим жалко разумеется путин на это смотрит их охочет понимает, что а, абсолютно никаких противодействий ему а, создано не будет. Мы помним их скандал с Хантером Байденом тоже, мы помним а, с, а, скандал с а, русскими деньгами в американских а, выборах. Вот то все это, все это кризис именно коррумпированных, Демократия а не коррумпированных диктатур, потому что диктатуры мы как бы предполагаем, что они, в общем, не, не преследуют интересы своих граждан, не преследуют интересы своего гражданского общества. В то время как о демократии мы вроде бы как этого ждем, поэтому, на мой взгляд, корректнее говорить именно о коррупции и демократии, а не диктатур, потому что диктатуры никакими были, коррумпированными, да, они другими не бывают, такими и остаются. А, так, а, да, и, и это позволяет, в общем, слабой экономике России, слабой геополитической державе, да, ну, Россия, очевидно, слабее, чем, она, чем был Советский Союз в советское время, играть большую игру, игру, которая ему не должна быть доступна. И это звоночек, который должен вот нас всех волновать в контексте в том числе игры, которую ведет Китай, потому что Китай значительно влиятельнее путинской России, Китай обладает значительно большими амбициями на самом деле. И если Путину, если в Лукашенко спустили с рук вот тот кошмар, который происходил в Беларуси в 2021 году, 2020-2021 годах, то если Путину сошло с рук то, что он сделал в Крыму, да, то что же ждать от... Что же ждать от Китая, который на все это смотрит и понимает, что он может творить все, что угодно, и будет кризис в Тайване, и, разумеется, Запад не будет этому, не скажет слово поперек этого, как он не сказал слово поперек тому кошмару, который происходил только что в Гонконге. да? То есть нет, мы сейчас, к сожалению, находимся не в кризисе коррупционных диктатур, мы находимся в кризисе, кризисе ценности демократии и кризисе коррупционных демократий, в принципе, из-за чего возникает вот а, та ситуация, что опереться ни на ценности, ни на какие-то внешние силы становится невозможно. В этой ситуации, да, Путин, Путин находится в отличном положении, к сожалению. Спасибо, Михаил. Будет возможность у участников задать Михаилу вопросы. Наталья Радина. Наталья в 2010 году активно участвовала вот в событиях вот той протестной волны, потом была вынуждена уехать из Беларуси, находится в миграции. Наталья, обрати внимание, что уже два первых спикера, они темы Беларуси касались. Это понятно. Почему? Потому что большие события в Беларуси происходили, все российское гражданское общество, естественно, поддерживало белорусский протест, внимательно следили и ну, в том числе и потому, что белорусам удалось добиться того, чего э, россиянам не, близко мы не могли к, этой, к этим цифрам подойти. Это тотальное отторжение диктатора. Э, тем не менее, э, Путин, э, Путин, поддерживая Лукашенко, создал ситуацию, при которой Лукашенко у власти сохраняется до сих пор. Поэтому, пожалуйста, ты хотела что-то возразить Геннадию Владимировичу, но у меня такой вопрос. То есть э, российским оппозиционерам, на мой взгляд, неэтично об этом говорить, но все-таки, на твой взгляд, были ли какие-то допущенные ошибки э, вот, э, белорусским протестам, да, начиная с августа 2020 года, э, под вопрос, э, можем ли мы говорить о том, э, что э, вот эта протестная волна сошла на нет, или есть какие-то ресурсы к тому, чтобы э, белорусское общество все-таки от Лукашенко избавилось? Спасибо. Я попробую ответить на все вопросы, но вначале я хотела бы отметить, что Беларусь – это не часть России, это независимая страна. Белорусы боролись за свою свободу и независимость еще со времен Российской империи и будут бороться. Сейчас в стране на самом деле высокий рост антироссийских настроений, хотя до революции 2020 -го года было где-то 50 на 50 а сейчас вот эта вот поддержка Путина, диктатора Лукашенко, поддержка вот этих репрессий, которые обрушились на страну, это сыграло только против самого же режима Путина. И борьба будет продолжаться. Конечно, если бы не было Путина, если бы не было поддержки со стороны России, то белорусы уже давным-давно избавились от своего колхозного диктатора. Задача сложнее, но это не значит, что она невыполнима. Что касается протестов 2020 года, прежде чем говорить об ошибках, которые, конечно же, были, и воспринимаю вполне справедливую критику, хочу сказать, почему эти протесты произошли. То есть есть несколько причин. Первая, конечно же, это естественная усталость людей от одной фигуры за 27 лет, отсутствие реформ как политических, как, так и экономических, стагнация экономики и снижение уровня жизни. Второе, это, конечно, ковид-безумие Лукашенко весной 2020 года, когда весь мир был в ужасе от эпидемии. Большинство стран ввели карантин, Лукашенко карантин не ввел, не соблюдались элементарные меры противоэпидемиологической безопасности, не, было, не закрывались ни рестораны, ни кафе, не было масочного режима. В результате люди стали умирать тысячами в стране. Я думаю, что за ту весну и лето 2020 года в стране умерли десятки тысяч человек. Смертность скрывалась, но э, людей тайно хоронили, тайно сжигали в крематориях, э, трупы выносили из больниц по ночам, э, но э, люди знали, потому что умирали их близкие. И все были шокированы, белорусы, даже до которых не доходило там, десятилетиями, в общем-то, кто такой режим «Лукашенко», его безумием. Они поняли, что это маньяк, который может просто, ну, которому абсолютно плевать на людей. Вот Просто-абсолютно. И это тоже стало таким серьезным стимулом для, такой, для таких протестов. А важную роль, конечно же, сыграла выдвижение в мае 2020 года на президентских выборах абсолютно неожиданных кандидатов. То есть если на прежних выборах в основном выдвигалась классическая политическая позиция демократическая, и какие-то спойлеры от власти, то в этот раз вышли неожиданные кандидаты-бизнесмен. Э, директор э, Белгазпромбанка Виктор Бабарыка, чиновник, бывший посол э, Беларуси э, в США э, Валерий Цыпкала, и э, появился такой народный блогер Сергей Тихановский, который вместе с другими лидерами оппозиции стал ездить по регионам и работать с людьми. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что в Беларуси, вот несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на политические репрессии, да, всегда оставались люди, которые продолжали бороться за ее свободу и за демократию. И эти люди всегда говорили о том, что решение вопроса может быть только через улицу, не через выборы. Если даже оппозиция участвовала в парламентских или президентских выборах, она всегда говорила, власть обманет, голоса считать не будут, необходимо протестовать на улицах и требовать э, э, отмены результатов выборов, добиваться свободных, справедливых выборов. И вот эти люди, они сыграли очень важную роль. Они оставались вплоть до 2020 года еще на свободе. Конечно, прошиб кто-то отсидел, как Николай Статкевич. Восемь лет при режиме Лукашенко, но к двадцатому году он уже был на свободе. Это лидеры гражданской компании «Европейская Беларусь», которые всегда были принципиальны в этом вопросе. Это Павел Северинец, лидер белорусской христианской демократии. И вот эти люди, и примкнувшим к ним позже Сергей Тихановский, они все время говорили о улице. И вот это вот оставалось всегда вот как, выход, как крайний выход вот из ситуации. Почему получился провал? Во-первых, потому что мы... Вот эти... Это мы уже фиксируем как провал. Да? Вот. Нет, я это скажу, назову так, поражение первого этапа белорусской революции. Okay. Вот так. Потому что для меня это первый этап, безусловно, будет второй. А, потому что, во-первых, были арестованы вот эти самые люди, да, протестные лидеры накануне самих акций протеста накануне э, выборов э, 9 августа 2020 года. То есть, в общем-то, управлять улицей было некому. Понимаете, вот справедливо сказано, нужно было работать на земле, но работать на земле было некому. Тут же был создан координационный совет оппозиции, да? uh -huh. который на самом деле был очень странной фигурой, самопровозглашенной. Понимаете, потому что, да, туда вошло, вошли сотни людей, да, но решение принимал президиум из семи человек. Кто у нас был в президиуме? Бывший чиновник, бывший министр, директор Купаловского театра, бывшая помощница депутата Лукашенковского карла, карманного парламента и выпускница Академии МВД, музыкант, два юриста, даже не правозащитники, писательница Светлана Алексеевич. То есть, эти люди просто а, не могли никак руководить улицей при всем моем к ним уважении. У них не было опыта, они не были в оппозиции, они не организовали ни одной акции в своей жизни. Так что Координационный совет вместо координации больше путал, выдвигал абсолютно неясные требования, потому что на какой-то момент они перестали требовать даже отставки Лукашенко. Они выступали против экономических санкций а, еще в сентябре двадцатого года, хотя уже были убиты люди, а убиты, я думаю, на демонстрации десятки человек. Просто мы не знаем обо всех, фальсифицировались э, все документы э, на, на, на ранних этапах. То есть э, уже весь мир содрогнулся от пыток, которые происходили на Окрестино, а никто не говорил об экономических санкциях из так называемых новых лидеров. Вот проблема была еще в том, что блокировался интернет в Беларуси, и возникла монополия такая телеграм-каналов. Телеграм-каналами, в том числе Нехто, управляли молодые неопытные люди, которые отказывались координировать, в общем-то, свою работу с опытными людьми, которые были в эмиграции на тот момент и оставались на свободе. Они на них выходили неоднократно, но молодые люди решили, что они все, они уже победили. И они, э, им никто не нужен. В итоге была принята вот эта провальная стратегия проведения акций по выходным. Ну не делаются революции по выходным. Нужно было, естественно, стоять каждый день на улице. Нельзя было э, уходить в понедельник на работу и потом опять снова выходить по воскресеньям. Не ставились конкретные цели. Люди бесцельно ходили по городу. Ходили к Стелле. Стелла находится на пустыре фактическом. Вместо того, чтобы идти к белорусскому телевидению и требовать эфира для оппозиции. Это тогда было возможно, потому что оттуда уходили сотни сотрудников в знак протеста. Не шли к Дому правительству, не требовали переговоров. Согласно с Геннадием, нужно было идти на окрестина и требовать освобождения людей из тюрьмы. Этого ничего не было сделано. И поэтому через два месяца фактически все было зачищено. На страну обрушился шквал репрессий. Порядка четырех сейчас реально политических заключенных. В Беларуси я сужу по отчетам Генпрокуратуры о возбужденных уголовных делах по политическим статьям. Правозащитники говорят 900, но они просто не успевают обрабатывать информацию об арестованных людях, потому что многие из правозащитников сами сидят. Закрыты сотни неправительственных организаций, заблокированы все независимые СМИ, признаны экстремистскими, все э, телеграм-каналы независимые, э, онлайн-платформы для голосования признаны экстремистскими сообществами. Э, ну, на самом деле, при этом, я не могу сказать, что это тоталитарный режим там, фашистского типа, как мне вначале хотелось сказать. Я бы сказал, что это мы наблюдаем сейчас в Беларуси чистой воды реваншизм. То есть вот попытка Лукашенко от страха да, удержать ситуацию. Да, потому что на самом деле уже принимаются абсолютно абсурдные меры. Да, в школах уже у нас вейн-руки. Да? Проводятся факультативы по патриотическому воспитанию, в вузах задерживают студентов даже за бело-красно-белые носки. В любой момент могут, может прийти ворваться ОМОН в университет и задержать любого из студентов, если он где-то засветился на какой-то акции. При этом я отмечу, что Беларусь в баллонском процессе, она не исключена. Проректоры по идеологической работе в вузах появились. Последние случаи абсурдные В Витебском театре имени Якуба Колоса поставили пьесу «Тиль» по сценарию Григория Горина. И поскольку в Беларуси запрещен наш национальный лозунг «Живе, Беларусь», то актеры на сцене сказали «Живе, Фландрия». Все репрессии. Худрук отстранен, лишен персональной пенсии и репрессии против актеров. То есть для меня это демонстрация вот такого панического страха Лукашенко. Он понимает, что народ его ненавидит. Поэтому вот он пытается вот этими репрессиями задушить, но это уже имеет обратный эффект. Да, временная ситуация пока, скажем так, заморожена. Но, как недавно сказал один мой знакомый, вот люди в Беларуси живут сцепив зубы. В любой момент да, вот эта вот пружина, она отожмется, да, и она больно ударит по Лукашенко. Потому что если вот говорить о возможностях, какие есть, то я бы хотела отметить, что они на самом деле существуют, потому что сегодня ненависть Лукашенко стала еще больше, чем была. Даже те люди, которые относились к нему нейтрально, или никак не высказывали свою позицию, они сегодня столкнулись с репрессиями. И практически каждую семью в Беларуси сегодня затронули так или иначе эти репрессии и увольнения по политическим причинам. Снижается уже лояльность среди чиновников и силовиков потому что и их родственники попадали под репрессии, и они сталкиваются сейчас с постоянной ненавистью со стороны своих друзей, родственников, знакомых, то есть фактически я не могу сказать, что это гражданская война, потому что их меньшинство, да? то есть вот, на самом деле 90% точно против Лукашенко, вот эти 10% их меньшинство, но их ненавидят, и они это чувствуют постоянно Ухудшается, конечно, сейчас очень серьезная экономическая ситуация, потому что Лукашенко нелегитимен не только внутри страны, он нелегитимен на Западе. Соответственно, он больше не получает никаких западных кредитов. Существовать только на российские деньги так никогда не было. Лукашенко всегда брал деньги у России и брал деньги у Запада, и таким образом мог существовать. Впервые стали вводить реальные санкции. Они, конечно, далеки от идеала, но они уже бьют по экономике. Хотя касательно санкций, я бы хотела отметить, что, конечно же, реальные экономические санкции ввели США сегодня, но, например, торговый оборот с Евросоюзом за последний год вырос на 80%. Почему? Потому что, несмотря на введение санкций против, например, нефтеперерабатывающих заводов, все равно нефть, белорусские нефтепродукты идут на Запад через посреднические фирмы. А вот, например, важная еще статья «Экспорта белорусского» — это удобрения калийные и азотные. Они также беспрепятственно идут на Запад, потому что, например, европейские санкции против «Беларусь калий» затронули 80% номенклатуры этих удобрений. Вот. Поэтому здесь, конечно, необходимо ужесточать эти санкции, Необходимо, конечно же, потому что главные покупатели белорусских нефтепродуктов – это Украина. И, конечно, нефтяные биржи в Роттердаме и Бирмингеме. По Украине, конечно, хочется отметить, я вот вижу здесь коллег из Украины, ну, я, честно говоря, я не нахожу уже слов, да, вот как можно объяснить да, вот тем, что сегодня демократическая Украина содержит э, диктатора Лукашенко. Это при том, что он уже объявил, что де-факто и де-юре Крым российский, и сказал, что в случае войны России с Украиной он будет на стороне России. То есть, э, ну, но снова э, никакой жесткой реакции со стороны э, там, украинского МИДа мы не услышали. Вот По-прежнему вот это все проклятая неопределенность. И при этом Украина сегодня закупает огромное количество белорусских нефтепродуктов, удобрений и электроэнергию. Вот с этой, той самой атомной станцией, э, которая если взорвется, то Винюса не будет. Ну, не знаю, то есть мне кажется, что этот вопрос надо жестко поднимать, потому что если Украина хочет быть демократической страной, то все-таки она должна придерживаться определенных принципов. Еще одна если, верню, если вернуться К возможностям да, Какие могут быть Падение уровня жизни да, Которое в Беларуси сегодня наблюдается Оно очень серьезное Зарплаты постоянно сейчас падают, пенсии падают, и пенсии порядка 100 долларов. То есть я могу сказать, что у меня родители пенсионеры. То есть 100-150 долларов, но ну это мизер в Беларуси, при том, что здесь цены там цены сопоставимы с литовскими, а на ряд товаров даже выше. Идут сейчас массовые увольнения на всех предприятиях. То есть происходит так называемая оптимизация списке 50-100-200 человек вот приходят на каждое белорусское предприятие и людей увольняют. Связано это в первую очередь там, и с политическими чистками, потому что говорят, что это списки тех людей, которые ставили свои подписи за демократических кандидатов в 2020 году, но связано это в том числе с экономическими причинами, потому что Просто-напросто предприятия убыточные, и людям нечего платить зарплату, тем более в условиях санкций. И самое главное, что вот эти уволенные люди сегодня подпадают вот под этот скандальный декрет о тунеядстве. Который, согласно из-за которых были протесты в Беларуси в 2017 году, они прокатились по всей стране. Теперь эти люди уволенные, выброшенные, у которых практически нет шансов снова устроиться на работу, они вынуждены будут оплачивать коммунальные услуги дороже там, в 3-4 раза, чем работающие. Все не смогут уехать на работу в Польшу, или Литву или в Россию, однозначно. Поэтому это тоже будет вызывать определенное недовольство. Важный момент продолжения вот этого ковид безумия Лукашенко, потому что сегодня в Беларуси происходит вот на самом деле ковид, такой геноцид, вот, потому что э, по-прежнему нет карантина, нет даже масочного режима, то есть Лукашенко лично запретил носить маски, сказал не надо, Минздрав сказал окей. Вот э, Нехватка медиков, нехватка мест в больницах И сегодня, по подсчетам э, независимых экспертов В стране умирает порядка 500 человек в день Для Беларуси это огромная цифра Просто огромная цифра И, а, и уровень смертей он на самом деле выше, чем он был весной 2020 года Вот Сейчас вот это уже отмечают все, потому что у каждого кто-то умер да? То есть, вот, ну, У меня из близких, наверное, умерло человек восемь, ну это огромная цифра. Поэтому э, это, безусловно, оказывает влияние, вызывает огромное недовольство среди людей. Э, оказывает влияние на внутреннюю ситуацию так называемый миграционный кризис, который на самом деле это гибридная атака против стран НАТО, против Литвы и Польши. Потому что на территории Беларуси находится сейчас порядка 20 тысяч, постоянно находится порядка 20 тысяч беженцев из Ирана, Ирака, Афганистана, Ливана. И эти люди сегодня находятся не только там в Минске или в приграничии, они, в общем-то, разбрелись уже там по многим городам, их замечают везде. Сейчас в Минске они вообще жили на улицах, в палатках. Вот. И это тоже вызывает, естественно, недовольство и дестабилизирует ситуацию. Вот. Ну и сам Лукашенко, вы сами видите, что человек психически нездоров, он неуравновешен. И просто своим поведением каждый день он подбрасывает вот дров вот в топку вот этого народного недовольства. И в том числе сам же нарывается на все, больше, все, все более сильные санкции со стороны Запада. За что ему спасибо. Так что я могу сказать, что в Беларуси может полыхнуть в любой момент. То, что будут бунты стихийные, которые могут перерасти снова в полноценное восстание, я в этом убеждена. Спасибо, Наталья. Геннадий Владимирович нам рекомендовал прислушиваться к Ленину. Сейчас, после выступления, в общем-то, пожалуй, те самые три признака революционной ситуации, они где-то близко. Да? Соответственно, это немножко ну, в иную плоскость белорусский белорусскую ситуацию выводит, нежели как бы ситуация в России. Вопросы дальше у нас будут, возможно, по Беларуси. Я бы хотел обратиться к Алине Витухновской. Алина, ну, во-первых, вы можете прокомментировать уже тех спикеров, которые до вас выступили. Но вот я бы на что хотел обратить внимание, что все чаще и чаще фактор Запада и... Слабости Запада воспринимается как одним, один из ключевых таких элементов, позволяющих диктаторам сохраняться у власти. Практически все спикеры об этом говорили, что значит, Запад занимает слабую позицию, непоследовательную, и даже интересный появился такой как бы, термин «коррупционная демократия», Михаил демократии, Да, Михаил Свету высказал. Но, тем не менее, звучат идеи, что необходима организация какая-то э, на местах. Но в последнее время мы видим, что ситуация с э, каким то организационным строительством или созданием каких-то э, протестных групп внутри страны крайне затруднена. Высокая репрессивность, э, э, любая инициатива, даже если это делается в сети, она пресекается. Все больше и больше становится политзаключенных. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, существуют ли какие-то ресурсы для того, чтобы российская оппозиция, российский протест мог работать, скажем так, вот на земле, как было сказано? Или же фактор пробуждения российского народа, он вторичен по сравнению с усилением давления со стороны Запада? Во-первых, очень рада всех видеть и слышать. Слышно ли меня? Да, очень хорошо слышно. Буду, наверное, говорить не совсем по заявленной теме, а как бы обо всем, потому что накопились мысли, послушавши поступления Иноземцева, Геннадия Глебукова, Михаила Светова. В общем, накопилось больше, чем я хотела сказать. И хотелось бы, чтобы если мне задавали вопросы, что ему налог на полчаса, это не совсем мое. Значит, по поводу Запада. Вот меня очень удивила реплика господина Иноземцева о том, что Россия не имеет глобального значения. А Россия имеет глобальное значение, и я это вижу не, не только как политик, но вот и как писатель. Действительно, самым плохом, смысле, если Россию взять как нынешнюю Россию, деструктивную Россию, репрессивную Россию, Россию-диктатуру, а, пр принять как Основу, как концентрат всего худшего, что может случиться в современном мире, то такое чувство, что Запад, увы, перенимает вот это все худшее делает он это фактически бессознательно. Не то, что у него злые намерения, но и благих намерений, собственно, у него нет. То есть давным-давно нет того идеалистического Запада, который действительно будет поддерживать те вот самые там, нормы демократии, который будет говорить красивые слова и действовать твоими. Действительно, о чем вспоминают Ленина, правильно вспоминаю, потому что методы, как бы, методы реагирования политического, методы управления, они упростились, они становятся... Исключительно экономические. Более того, посмотрите, какие интересные процессы происходят в мире. Например, в Америке фактически идет некое возвращение в социализм. Оно, конечно, как сказать, постмодернистское, оно не настоящее. Но кто такие ЛГБТ, кто такие трансгендеры? Не, по сути, свои, а в той форме, в которой нам их сейчас пытаются представить. Это фактически новые классы, которые зачем-то будут надравливаться друг на друга. Да, это имитация социализма. Почему в мире происходит такой откат? Но это вопрос для философов и для ученых. Я-то думаю, честно говоря, действительно по очень простым причинам, что мир присетился цивилизацией, что в мире все было слишком хорошо, и он расслабился, он расслабился, дал слабину отсюда, ковид, отсюда вот э, то, что мир, в принципе, прогибается под Россию, э, то есть, ну, как будто бы такой происходит... Э, Происходит внутреннее деструктивное, деструктивное балансирование. Было все слишком хорошо, становится слишком плохо. Что касается диктатур российской и белорусской, конечно, глобальный по сути это единое целое, и одно не существовало бы без другого но м, они все-таки имеют некие различия. Белорусская диктатура в силу компактности страны, более эффективная и более э, быстро и жестко реагирующая на любые проявления протеста и наклонности в обществе, она давно перешла на ресурсный потенциал силовых ведомств, которые имеют в ней абсолютную власть. И Лукашенко, никакой не модернистский тиран формата 20 века, кстати, это то же самое может сказать и про Путина. И, кстати, э, да, здесь никакой не фашизм у нас, я об этом я скажу отдельно. Э, это не модернистский тиран формата 20 века, это компромиссная фигура, не обладающая, на мой взгляд, не обладающая реальной абсолютной властью. И в таком роли формата отца нации, в кавычках, конечно, даже человек с серьезными психическими отклонениями чувствует себя вполне в своей стихии. Он даже не вызывает достаточно для бунта отторжения. Эдакий мужик от Сахи. А российская диктатура вот – это уже явление более глобального характера, к сожалению. И это надо понимать, иметь никаких иллюзий, существующие во многом за счет мировой элиты. В отличие от белорусской диктатуры, которая существует за счет силового блока, российская существует за счет, ну, конечно, и силового, но природных ресурсов. В первую очередь, монетизируем мы Запада. Соответственно, если белорусскую проблему могли бы решить сами граждане, будь они понастойчивы, то российскую проблему следует решать с помощью Запада. И, кстати, не надо говорить о том, что вот это давление со стороны Запада, оно только усилит гонение на протест, и все будет еще хуже. Это давление, безусловно, должно быть, только оно должно быть очень грамотно и очень глобальным потому что мы впервые имеем дело с такой ситуацией, которую нельзя разрешить, читая нам ни Ленина, ни учебники по революции. Это первая в мире, в новейшей истории диктатура, существующая исключительно за счет ресурса и несущаяся подобно курице бит с головы, вот с этим ресурсом не весь куда бряться оружием. И нестись она может а, сколь угодно, долго, 5, 10, 15, 20, а то и 50 лет. А, и, естественно, с Западом нужно очень серьезно контактировать, но при этом не рассчитывать, что Запад а, решит все проблемы за нас. Я напомню, что того Запада, который существовал, этого Рейденовского Запада, его, конечно, не существует больше. Однако мы должны существовать с ним во взаимодействии. И что еще важно сделать, я очень рада, что э, рада, что люди начали куда более критически относиться, вот как я слышу участников форума, начали куда более критически относиться к тому, что происходило в протесте, и перерабатывать, э, и признавать самое главное, и перерабатывать свои ошибки. Крайне необходимо сделать качественные выводы из ошибок, оппозиционной деятельности как минимум за 10-летний период новейшей истории России. Диктатуры, как российская и белорусская, образовались не только в силу внутренней исторической заданности и такого ну, равнодушного, скажем, мягкого отношения Запада, но и в силу неверно, а то и бездарно организованного протеста о сопротивлении и сопротивления, А именно в России с 2008 как минимум года Протест затачивался под одну фигуру Алексея Навального, который является политзаключенным и должен быть освобожден. Фигура трагическая, но, на мой взгляд, уже не политическая. И под вот ФБК. Этот протест методично узурпировался и сливался. Все мы вспомним историю на Балопой. Очевидно, что протест не мог пойти тем путем, о котором в российской юрисдикции теперь я даже не могу говорить, но, надеюсь, все меня понимают. Теперь этот шанс упущен, возможно, на долгие годы. Монополизация протеста, образование фатальных консенсусов вокруг ФБК и лидеров мнений, из них в том числе западных, создали ситуацию крайне удобную для власти. И что касается создания организации, с одной стороны, безусловно, одни должны быть, с другой стороны, в ситуации диктатуры, любая организация, что мы видим на примере ВБК, это очень удобная мишень для власти. То есть если бы у нас изначально существовало много разрозненных групп и разрозненных лидеров, то, возможно, ситуация не была бы столь фатальной, как сколь... она стала сейчас. И давайте вспомним, что еще 10-15 лет назад мы жили при гламурном авторитаризме, а теперь мы живем при диктатуре, при самой настоящей диктатуре. И вот эти все сравнения с 37-м годом, ну, я честно скажу, что я очень скептически всегда к ним относилась. Мне казалось, что это такое аутрирование и, и, в общем-то, пошлость и общее место. А сейчас, да, мы живем где-то между 30 и 70 никак не в современности. И, ну что, люди сидят, люди запуганы. А, протестных настроений, в принципе, нет. Народ за время путинского правления стал во многом куда более регрессивным и репрессивным, чем сама власть. И это следует признать что вот, в принципе, такого запроса на демократические перемены нет. С этой точки зрения нужно больше, наверное, переключать внимание не на идеалистические тезисы некой идеальной демократии республики и либерализма, хотя я либерал и я за эти ценности, но что касается того, как нам обращаться к народу, я думаю, что триггерами перемен, будут экономические факторы, ковидные факторы, обнищение населения, ограничение прав и вот это все в первую очередь. То есть сейчас будет совсем не до красивых слов. Ну, в общем, в принципе, пока все. Я буду рада, если есть какие-то вопросы. Я на них Спасибо, дына. Алина, я э, со своей стороны хотел бы... Добавить, что все-таки монополизация российского протеста произошла, ну, в общем, не случайно и не потому, что в общем, под это все было заточено. Все-таки э, уничтожение различных элементов и разных групп в российской оппозиции, оно, в общем, велось просто в разное время. Потому что мы знаем, что после, если вы вспомните состав Кадрового, э, прошу прощения, Кадрового, э, Координационного совета российской оппозиции, который был избран в 2012 году, так после этого практически сразу появились уголовные дела. Сел Удальцов, сел Развожаев, то есть был разбит левый блок через болотное дело. Да? Пошла волна арестов националистов, включая активных участников нашего форума, многие оказались за решеткой. Потом следующей значит, мишенью стала уже как бы либеральная, радикальная часть российской оппозиции, которая таким, скажем так, итогом таким печальным можно зафиксировать убийство там, Бориса Немцова да, в 2015 году. То есть это, может быть, он был, конечно, и гламурный, я не буду спорить по поводу этого тезиса, тем не менее, вот такие точные репрессии, уничтожавшие именно вот такие группы внутри российской оппозиции, они ведутся достаточно давно. Но ведь я не случайно сказала про фатальный общественный консенсус, заключенный вокруг определенных фигур. Но ведь создавались выковые я... как бы, как бы организации, да? Я не возражаю, организ... возражаю, Лена, я не возражаю, а просто как бы дополняю ваши... Я тогда игры. просто не, не дополню буквально две минуты, создавались изначально фейковые организации, опять, в общем-то, под Навального, с, групп, с «Народ» это называлось, еще в 2008 году. Собственно, СК-оппозиция, по сути, как стало понятно, плюс факт, он, это тоже была вполне себе фейковая организация. Все уже как бы между собой, не то, что прям вот у всех будет такой залог, нет, мы как бы негласно договорились о том, что все-таки все это будет делаться под Навальным. И вы говорите, что не случайно, не случайно все это происходило. Все это происходило с молчаливого одобрения большинства. Потому что репрессии против националистов и левых, они допускались тем самым большинством, которое делало ставку на Навального. Таким образом для власти была создана очень удобная ситуация. Это потому что власти очень удобно было дождаться, когда наконец все сгруппируются вокруг него, и тогда уже как бы и слить всех. Вот что мы сейчас и имеем. Сейчас, да, все абсолютно разгромлено. Кстати, слово. Это произошло где-то плюс-минус год назад. Я не видела каких-то признаний того, что это произошло. Я, кстати, видела вот в фейсбуке Михаила Светова, что он это признал. Может быть, это сделала еще пару фигур, Константинов, но я не видела признаний. Все находились в каких-то иллюзиях, а теперь, а, там, говорят, там, телеканал «Дождь», мы остались наедине с диктатурой. Ах, это произошло как бы просто так. Нет, ничего в мире не происходит просто так. И в том числе, как бы, если не обновлять вот эту машину демократии, и какие-то процессы внутри себя, ведь, ну, узурпация протеста, она строилась по аналогии с тем, как Путин узурпировал власть. Я утрирую намеренно, чтобы просто было понятнее, да? если внутри либерального демократического сообщества не соблюдались демократические правила, что же нам теперь принять на других? В общем-то, надо было начинать с себя, надо было э, допускать больше конкуренции, надо было поддерживать все, надо было поддерживать тех политзаключенных, которых, собственно, обещала поддержать ФБК, но не поддержала. Ну вот, теперь все. Потом. Спасибо, Алина. Я просто, знаете, о чем подумал? Сейчас Алина вспомнила про организацию «Народ», это 2007 год она собиралась, идеологом а этого выступала, ну, в седьмом она собирала. Восьмой? Седьмой, седьмой. Это вторая конференция Другой России. Я просто поймался на мысли, что у нас примерно ползала это ну, относительно молодые люди, представляете, что для них такое 2007 год. Это 14 лет назад, это вообще непонятно где. Спасибо, Алина. Надо, двиг... С точки зрения исторических процессов, все это важно, и все это одно здесь следует из другого, и ничего не случается просто так. Именно поэтому я об этом вспомнила. Для меня это тоже, знаете, дело подарное в забытых да. дней, я помню... Если бы не контекст. Ну вот, у нас последний спикер Денис Белунов, который недавно как раз написал работу, посвященную российскому протесту. Денис, обрати внимание, что практически все как бы, к этому опыту назад возвращались. Пожалуйста, о главных выводах твоей работы, потому что я думаю, что это очень тесно переплетено с темой нашей сегодняшней панели. Добрый день, спасибо за возможность высказаться на столь представительном форуме. И э, я только поправлю, что работа в общем не написана пока еще. А, ну хорошо. Ну да. Нет, дело в том, что я так уж вышло, что из практик перешел в теоретики. Я второй год сейчас в докторантуре Карлова университета и пытаюсь доказывать, значит, академической социологии, почему анализ событий в России вообще имеет смысл для... Науки, вот. А здесь мы снова возвращаем я возвращаюсь снова в практическую плоскость, то есть надо сделать какие-то выводы, значит, и сказать, что нужно делать, да. Ну, а как совсем, хотела. совсем, Конечно, совсем другая история, вот. Из у меня есть вот вступление, э, вот у вот, темы докторской диссертации у меня э, «История антипутинского сопротивления», и, соответственно, вот вступление к этой диссертации, оно действительно написано, я уже там выступал и с академическими лекциями, и с, и с публичными, я планирую написать, кроме диссертации, естественную книгу, которая э, адресована публике, общественному мнению, и она это две разные работы, естественно, они по, по жанру разные, вот. и э, я не могу сказать, что у меня есть готовые выводы, но что я хотел бы сказать сейчас, это то, что мы, конечно, должны задать рамки. И это можно и нужно сделать уже сейчас. И они, это точно поможет ну, переосмыслить, отрефлексировать события этих 20 лет, на мой взгляд. Вот, значит, две ключевых, так, два важных ключевых фактора есть, которые, мне кажется, фундаментальными. Это первое, это принципиально иная информационная среда, то есть изменение информационной среды, в которой... Это касается не только России, это касается всего мира, естественно. Вот. И, втор и второй фактор следует из нее, но он имеет, конечно, самостоятельное значение, это рост спроса на популизм. Вот. Я сейчас не буду углубляться в детали, почему второй след из первого, это очень долгий разговор, я просто, чтобы сэкономить время, перейду уже непосредственно к нашим сюжетам, которые нас сейчас волнуют. Вот. У России есть своя специфика, конечно, То есть, и здесь надо упомянуть, во-первых, что, что это страна мощного постсоветского ресентмента до сих пор. Вот. И второе – это то, что она крайне неравномерная. То есть здесь уместно вспомнить статью Натальи Зубаревич «4. Россия». Она, на мой взгляд, очень помогает понять вообще, что к чему. И первая Россия – это Россия, ну, грубо говоря, постмодерна. Я бы прям специально назвал Москву, Петербург, естественно, Екатеринбург и Новосибирск. То есть это четыре вот точки на карте, где первая Россия доминирует, потому что элементы всех четырех России есть везде, конечно. Но мы сейчас говорим о том, где вот, э, э, самые э, характерные э, есть моменты. Эти. И э, в общем-то все, что мы обсуждаем здесь. Это все касается в основном первой России, потому что все, что происходит в России, вот индустриальных городах, советской инфраструктурой, и тем более в аграрной России, и тем более в мультиэтничной России, это вот очень покасательный, затрагивает политические события, которые происходили. в Э, за последние 20 лет, это то, что мы называем там оппозиционной борьбой, сопротивлением и так далее. Когда, мы, когда я выбираю между терминами оппозиции и сопротивления, я предпочитаю от, от, откровенно последний, потому что когда э, оппозиция – слово очень сбивающее смысла, э, с, очень, очень, очень сбивающее с толку, потому что в узком смысле слова оппозиция называют обычно э, партией политиков, которые борются за власть. В России эта борьба закончилась в 2003-2004 году, и в легальном поле, значит, не осталось и, и следа. Ну, даже просто вспомните, кто был соперниками Путина на вторых президентских выборах. Охранник Жириновского, значит, Николай Харитонов. Николай Харитонов. То есть, даже тогда уже, значит, администрация президента спокойно подбирала наименее опасных, наименее, наиболее комфортных противников, что уж говорить о последующих всех годах. То есть начиная с того времени уже существует полный контроль Кремля за избирательной системой, и люди, которые попадают в избирательные бюллетени, это происходит, если это выборы федерального уровня, которые имеют важное значение, это происходит потому, что внутри системы какие-то люди преследуют какие-то конкретные цели, это очевидно. Вот. Из этого, однако, никак не следует, что э, надо вот проклинать участие в выборах, чем грешат, на мой взгляд, многие из присутствующих здесь, включая уважаемого модератора дискуссии, э, э, потому что э, э, участие в выборах – это ну, один из немногих очень и достаточно эффективный механизм, э, ну, грубо говоря, вертикальных лифтов. Да? То есть э, э, вот люди, которые, э, например, пришли в муниципальную политику в 10-х годах, это, как правило, люди относительно молодые, а если не молодые, то малоизвестные. Вот как им было себе заявить? Как... И значит, те люди, которые работали наиболее упорно, последовательно, честно, и значит, ходили там по дворам и разговаривали с, -с, -с, с избирателем даже в тех условиях, которые есть, и добивались даже иногда каких-то результатов, это, это большой, большое дело, подвиг, можно сказать, и, конечно, его надо уважать. И, значит, разумеется, никогда не нужно противопоставлять свой способ вести оппозиционную деятельность способом, способом с помощью которых это делают другие люди. Даже если вам кажется, что это отвлекает, распыляет силы, там, отвлекает ресурсы и так далее. Ну, это, на мой взгляд, в общем, э -э контрпродуктивно абсолютно. То есть вот эти вот лишние конфликты, то есть вы все делаете не так, давайте я вам все объясню, как делать, это э -э такая риторика, которая как раз больше всего отвлекает э -э ресурсы и силы и разъединяет. Поэтому, э -э на мой взгляд, одним из э -э таких императивов, которые надо использовать в э -э практической деятельности, вот один из них это, э -э — это... Ну, не знаю, пусть расцветают все цветы, да, значит, то есть пусть те люди, которые хотят участвовать в выборах, значит, участвуют в выборах. Пусть те люди, которые хотят заниматься организацией уличных протестов, занимаются этим. Те люди, которые выбрали уехать из страны, значит, не надо их критиковать за то, что они там, типа, все бросили, и что вы нам тут вякаете из своих, там, Вильнюсов, Праг и Парижей. А, вот, да. Да, да, многие, да. кто это говорил, уже оказались в Вильнюсах, Парижах и Прагах за это время. Да-да-да. И а, а, вот эти... А, противопоставляющая друг, э, себя другим э, вся эта риторика, она, на мой взгляд, ведет никуда абсолютно. То есть она совершенно не помогает и очень вредит, наоборот. Э, значит, э, когда я сказал, что оппозиционная деятельность закончилась э, в узком смысле слова в 2004, 2004 году, это вовсе не означает, что российское общество перестало реагировать на рост авторитаризма, наоборот. Значит, как раз начиная с того времени российское общество начало э, понимать, э, что угрозы авторитаризма существует. И постепенно это понимание оно, значит, распространилось в общем во всем обществе, и э, в самом разнообразном виде э, имело самые разнообразные последствия там, в организационном смысле, в стилевом смысле там, и так далее. То есть роль оппозиции стали выполнять не политические организации, не политические люди. Журналисты, экологи, гражданские активисты, правозащитники. Потому что, если вы помните, может быть, что в первой половине нулевых годов правозащитникам, ну просто в силу профессиональной необходимости, обязательно нужно было дистанцировать себя от политиков. Потому что это просто по вот, э, э, их э, э, там, э, требованиям. Значит, они просто не могли, там, например, подавать заявки на гранты в международные фонды, если их уличили бы в том, что они занимаются политической деятельностью, это финансирование просто немедленно прекратилось, потому что считалось, что это нельзя делать. Поэтому вот в силу вот раз раздав... журналист, когда журналисту говорят, что ты занимаешься политикой, он воспринимает это чуть ли не как не оскорбление, потому что вы таким образом как бы обвиняете его в, в предвзятости. А журналист же должен быть объективен. вот, люди которые занимались откровенно неполитическими какими-то вещами ну такими например как там не знаю там организация молодых мам, или какие-нибудь тушители пожаров там, и так далее. Там. Вот, все эти люди, они, конечно, ну, когда им говорили, что вы занимаетесь политикой, они говорили, что с ума сошли. В общем, это, это вообще это, это политика это что-то такое неприятное, и там, такие люди, которые там, мечтают, а, такие супер-павлины с раздутым эго и э, наверняка еще очень как бы, такие высокомерные, там, так это все не мы, не, это к нам не имеет никакого отношения. Но! Вот что, в чем, собственно, из точки А в точку Б мы пришли, когда в начале нулевых годов э, э, сочувствие, не, не просто участие, а сочувствие э, оппозиционно-политической деятельности было ну, таким конечно, странным делом. Если там обращались, например, к каким-то известным профессионалам, то они воспринимали это как такое репутационно-сомнительное коммерческое мероприятие. Иногда соглашались за да, деньги, но, в общем, морщились и как бы то самое. А, значит, а если обычные люди, обычные люди значит, воспринимали это как риск, довольно бессмысленный риск нажить себе там, проблем каких-то, значит, попасть на под административный арест, штраф, прослыть городскими сумасшедшими среди своих знакомых, значит, и, э, это ну, была ну, абсолютно какая-то дикая идея. Вот. Сейчас э, оппозиционная деятельность рассматривается, ну, как опасная, но, в общем-то, вызывающая сочувствие мероприятия. То есть это люди, э, э, которые, ну, э, делают правильное дело, и сочувствовать оппозиции сейчас совсем не стыдно. Вот, это уже совершенно точно. И э, э, вот эта вот метаморфоза, она очень важна. И, и э, мы прошли этот путь от начала нулевых до конца до начала двадцатых, э, потому что э, само содержание оппозиционной деятельности принципиально изменилось, изменилось восприятие в обществе. Вот. Поэтому я думаю, что слово «оппозиция», оно, оно сбивается с толку. Потому что, и, и, когда вы начинаете сейчас говорить про оппозицию, там кто-то, особенно если это на Западе происходит, начи, надо, надо, надо объяснять, э, почему это вообще речь не про думские партии там, и так далее. Ну, в общем, это, это абсолютно бессмысленный такой долгий, избивающий долг разговор. Поэтому слово «сопротивление» гораздо точнее. И сопротивление, я хочу обратить ваше внимание, конечно, есть тут э, некоторые, скажем, э, проблемы, связанные с тем, что есть историческое сопротивление антифашистское, да, там во Франции, там, например, да, то есть это вооруженная борьба с захватчиками и другие... Но, к сожалению, другого слова у нас нет. Вот. И поэтому слово «сопротивление», оно, на мой взгляд, значительно более уместно. Вот. И оно включает в себя, на самом деле, множество всяких разнообразных пассивных и, в общем, на первый взгляд, неполитических форм. То есть это касается, то есть в самом широком смысле слова, это публичное, создание публичной альтернативы. Просто в силу своего сосуществования, просто, там, люди творческих профессий или там, гражданские активисты, которые занимаются не политическими, вот такими общественными какими-то делами, они просто, потому что они есть, они создают альтернативу режиму. И, э, ну, к сожалению, другие ораторы тоже говорили достаточно долго, поэтому да -да -да. я хотел бы э, высказать то, что я хотел сказать. Подпись, подпись. А, поэтому для нас важно, для всех нас важно воспринимать вот это э, пространство, оно огромное и разнообразное очень, как единое целое. Вот. Тут речь не идет о том, чтобы все объединить. Вот это вот то, что мы называем объединение позиций, это не то. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим просто о том, что э, вот есть они и мы. И вот это «мы» надо понимать, что, оно, оно во-первых, оно существует, и каждый из вас, э, я даже говорю сейчас не столько о людях, которые присутствуют в зале, сколько о вот, огромном количестве людей, которые сочувствуют, и, может быть, там кто-то посмотрит э, видео или прочитает, э, вы, собственно, и есть эта позиция в широком смысле слова. Вот. И поэтому очень смешно и странно читать в Фейсбуке довольно популярные такие заходы. Вот наша оппозиция опять там села в лужу, опять поругались или там еще что-то такое. Потому что это, это человек, который за этим следит, которого это интересует, это он про себя пишет на самом деле. То есть он, это он оппозиция. Вот. А значит, Кого, собственно говоря, вы имеете в виду, когда вы говорите, вот опять там, значит, оппозиция не извлекла уроки? Вот тех людей, которые в традиционном смысле слова, которых можно назвать оппозиционной политикой, у их там на всю страну сейчас человек пять. Вот. Что мы их будем Один обсуждать? из них Рашкин. Да. Вот. Да. Да. А мы мы их, что ли, будем да. обсуждать? Вот. Это, это может показаться, что я так вот говорю, так вообще... Э -э -э вот Данил Константинов, который, наверное, присутствует здесь, он не так давно разразился целой серией постов про то, что оппозиция не хочет извлекать уроки из своих ошибок там и так далее. Но Данил Константинов, это же ты оппозиция. То есть, если ты это пишешь, значит, хочешь извлекать уроки. Вот и особенно смешно, когда приходит Яшин там ему в комментах и что-то пишет такое, такое саркастически злобное после чего Данил Константинов пишет следующий пост, в котором он пишет некоторые старые демократы. Значит, я так понимаю, что Яшин моложе Константинова на несколько месяцев. ну ребята, как бы в общем я понимаю, что есть разногласия и хочется там поругаться всегда. Вот. Ну хорошо. То есть, он старый демократ, а ты молодой. Я правильно понимаю? Вот. Значит, <смех> вот. И э, э, я вовсе не говорю сейчас о том, что не надо там э, полемизировать и даже остро друг с другом. И более того, вообще говоря, э, вот такая бойкая полемика, она на самом деле очень сильно привлекает внимание. И привлекает внимание сочувственное на самом деле, то есть люди с интересом идут смотреть, о, а что там сейчас вот обсуждают, посмотреть, кто прав, потому что это жизнь, это жизнь. Более. И э, вот если говорить о более или менее публичных людях, которые себя видят там, частью этого поля, то, конечно, мы должны э, выяснять друг с другом отношения, если этого есть серьезный повод. Конечно, мы должны выяснять публично и э, желательно аргументированно, кто из нас прав, а кто не может не очень прав и в чем. Или, например, когда э, недавний скандал значит, случился в правозащитном сообществе про харассмент, из которого потом в целом там, э, такие там, э, скелеты в шкафу полезли и со всякими разнообразными злоупотреблениями, э, значит, и... Те люди, которые взялись, там, как, какой -то, как называется, там, смодерировать, загладить этот конфликт, они очень долго сначала вообще ничего не писали, а потом написали какую-то очень такую обтекаемую статью, значит, в которой не надо выносить ссоры из они в общем-то, да, по большому счету. Это плохо, не надо так делать. Вот, если есть серьезные проблемы, их надо открыто обсуждать. И вот эта diversity значит, разнообразие это сила э, альтернативы, которая противостоит режиму. И э, на мой взгляд, если говорить вообще об уроке, если уместно слово урок, потому что они думаю, что здесь учителя и ученики. Вот, но я думаю, что сила э, э, вот этой вот альтернативы она в том, что она разнообразна. Вот. И последнее, наверное, что я могу сейчас успеть сказать, да. это то, что э, все-таки когда я говорю, что объединение прямо сейчас, оно может не нужно, но оно нужно в критический момент. Вот Гарри Каспаров, когда мы еще вместе довольно долго работали, любил такую метафору, что это бег на стайерскую дистанцию, когда нужно в какой-то момент, а в какую именно мы пока не знаем, вдруг приближать сто метровку. Это практически там через, в каждом втором своем выступлении он говорил, когда мы ездили по региону. И это, это так и сейчас. Вот. И только я хотел бы еще добавить то, что э, когда вот надо будет бежать эту эту стометровку, бежать ее вам надо будет не в одиночестве, а бежать ее надо будет вам всем вместе. Значит, и для этого, конечно, желательно, вот именно как раз в тот самый момент, когда надо будет бежать стометровку, метровку то нужно тогда, да, чтобы э, это объединение было, нужна, нужен политический субъект. И, допустим, в 2011 году этот политический субъект не удалось сформировать вовремя, потому что Координационный совет оппозиции, печально известный своими последующими склоками и бездействием, он был создан с запозданием ну, минимум на полгода. Вот. И, конечно, он должен был быть создан раньше. А что нужно для того, чтобы его создать раньше? Это нужно, чтобы люди, которые могли бы в такую организацию войти, ну, которые имели бы, имел бы смысл их там присутствие, они должны, ну, как-то общаться друг с другом пока вот сейчас, пока, пока ничего этого, может быть, не нужно, вот. А что происходит на самом деле? А на самом деле происходит то, что, значит, в одном городе живут, значит, и Волков, но они друг с другом не общаются. Я вот. Значит, И э, э, э, э, это как еврей, который попал на небетаемый остров, построил там две синагоги, значит, в одну он ходит, а в другую не ногой. Вот. И, э, в общем, э, это... Э, к сожалению, в общем, некая нереальность, в которой мы живем. А, э, и надо как-то ее преодолевать. Я не знаю, с какой стороны, там с или с этой, она может быть преодолена быстрее, но то, что ее надо преодолевать, это, на мой взгляд, совершенно не, ну, тут, тут, тут, тут, не может быть никаких просто дискуссий. Вот. А проблема, которая тут существует, если в более широком виде ее ставить, она сводится к тому, что э, мы очень привыкли в последние много уже лет рассуждать... Э, э, когда вот, обсуждаются некие форматы коалиций, то э, люди взвешивают нужность или ненужность этих коалиций, используя аргумент, который, значит, я позволю себе процитировать, у Сталина э, «Сколько дивизий у Пап Римского». Значит, э, то есть вы выбираете себе коалиционных партнеров, исходя из э, количества их сторонников или толщины их кошелька, может быть, значит, а, э, э, это, это пагубный подход, это, нет, это ложная парадигма, и когда эту историю про Сталина рассказывают, ее рассказывают в том смысле, что э, значит, советский вождь, э, хотя и там, со своим брутальным прагматизмом, он э, был в, это, в стратегически близорук. Да, значит, стратегическая близорукость связана тут с тем, что вы э, отвергаете, э, ну, потенциально важного какого-то, может быть, союзника, который прямо сейчас, кажется вам, э, его, значит, вклад может оказаться малым слишком и так далее. Значит, если... Э, э, вы находитесь в позиции, когда вы определяете, как вы формируете коалицию, то вы должны создавать условия, чтобы всем было интересно в эту коалицию вступить, а не наоборот. Люди должны доказывать вам, для чего вы должны их взять в эту коалицию. Вот. Это, на мой взгляд, тоже очень важная вещь, которая э, следует из всех наших приключений, которые происходили между 2001 и 2021 годом. Ну, боюсь, что из-за недостатка времени я не могу сказать больше, хотя мог бы в принципе, да, значит, и давайте перейдем к полемике. Хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Мы позже начали панель, поэтому позже ее закончим. У меня будет время, наверное, на три вопроса из зала. Пожалуйста, если кто-то хочет, задайте. Но прежде чем микрофон как-то кто-то нам дает, у нас микрофона нет, передают? А, все, вижу. Я сначала прочитаю вопрос от, нашего, от одного из наших онлайн-участников. Несколько вопросов пришло. Вопрос всем спикерам. В выступлении Гудкова прозвучало утверждение, что смена режима в Беларуси без смены режима в России невозможна. А все ли спикеры с этим согласны? Спрашивает Анастасия Ершова. Да, Наталья, коротко, пожалуйста, очень коротко. Ну, я об этом говорила, я с этим не согласна. Окей, okay, не согласна. Мы будем бороться за свободу, независимо от действий Путина. И если Беларусь будет свободна, это повлияет на ситуацию в России. Поэтому давайте будем солидарными. И спасибо Леониду Невзрину, он пришел в белорусской вышиванке. Да. Значит, Геннадий Владимирович или Денис, давай, да. да. У меня просто не было времени про это сказать, но это важный момент, на самом деле. Вот Гуриев, значит, характеризует режим Путина как информационную автократию. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что режим сильно зависит от опросов общественного мнения, например, да, то есть он учитывает эти факторы и пытается реагировать. Когда они выстраивают свою тактику, то они смотрят, что происходит. Это действительно подтверждается ну, всей статистикой, которую мы знаем. Потому что у Путина было три кризиса серьезных в падении его рейтинга. Это был пятый год, одиннадцатый, тринадцатый, и с восемнадцатого продолжается до сих пор. Вот, это просто ну, там, э, невооруженным глазом видно по опросам и Левады, и ФОМ и ФЦИОМа. Это при всей прокремлевкости последних, как, по, как минимум, последних двух э, организаций. Да, то они это показывают, это видно. Значит, э, э, Пятый – это монетизация льгот. Э, 11-13 ну, – это, понятно, вот, все эти протесты. Да, и с 18-й это главный триггер, это пенсионная реформа, конечно. Но э, э, еще давайте не будем забывать, что на, на протяжении всех этих лет, последних, падает среднедушевой доход в России. Вот. И, конечно, это не может не, не оказывать влияния на отношения к, к власти. Вот. И что будет э, э, э, триггером, как произойдут, как, как, как, как этот э, э, выразится, в каком виде произойдет взрыв недовольства, ну, конечно, мы не знаем. Никто не знал когда и почему произойдет арабская весна. Когда в Тунисе началась революция, все эти, значит, великие умы, political science, говорили, ну, в Тунисе, потому что, да, понятно, в Египте такого быть не может. И через две недели это происходит в Египте. Понимаете? И э, это то же самое здесь. Вот. Я просто вижу вот этот вот график падения в яму рейтинга Путина, начиная с 2018 года, и он из этой ямы вылезти не может. Для того, чтобы вылезти из ямы 11-13 года, ему понадобился Крым. Значит, сейчас... Вы скажете, что вот эта вот война может быть большая, но я, я не верю в то, что у него есть силы на эту войну. Okay, это большая другая тема. Алина, если вы нас слышите, пожалуйста, возможность смены режима Беларуси без падения режима Путина в России? Я думала, она была на лет назад, но теперь уже нет. У нас единая теперь ситуация, Окей, спасибо. Михаил Светов на связи еще или нет? Да-да-да, я на связи, я здесь согласен с Алиной. Я считаю, что этот шанс был два года назад, когда происходили протесты полтора года назад. Сейчас шанс уже уплыл из рук, к сожалению. Спасибо. Геннадий Владимирович? Ну, я мне не высказал, но я хотел другое сказать. Вот я не так часто, не так много посещаю форумы различные, но посещи, посетил несколько, где выступает белорусская оппозиция, Тихановская и так далее. Тема России вообще не звучит. И такое впечатление, что, к сожалению, я не знаю, почему, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, белорусская оппозиция, которая находится за рубежом, она как-то не очень стремится с нами сотрудничать. Мне кажется, вот эта недооценка э, общей проблемы, которая требует общих усилий, она только э, удлиняет сроки правления у всех этих диктаторов. Ну, у нас здесь все-таки участвует в форуме значительное количество я белорусских Я отмечу, что штаб Тихановской – это не вся оппозиция. Понятно. Так, двигаемся дальше. Пожалуйста, вопрос. первый вопрос. Григорий Абноль, он первый поднял. Григорий, у меня просьба, пожалуйста, Очень, очень, очень короткий и четкий. Очень коротко. Один вопрос как раз по Беларуси. Вы точно говорили о том, что рейтинг Лукашенко падает, и что ненависть внутри белорусского народа растет все больше. Но это личная ненависть к Лукашенко. Если Лукашенко физическими или другими, божественными уйдет в мир иной, заменить его на кремлевского презид... кандидата. Кремль сможет? Может попытаться. Но... А, как это, а как вы на это среагируете? Я думаю, что будут протесты. В любом случае будут протесты. Я вам скажу больше. Вот сейчас поступила информация, что... Я не ручаюсь стопроцентно, что это правда, что европейцы уже ведут переговоры с Россией о том, чтобы убрать Лукашенко в обмен на размещение на территории Беларуси российской базы. И вот этот вариант нас тоже не устраивает. Окей. Okay. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Да, меня происходит. зовут Валерия Володина, я представляю проект «Мэта Беларусь» — это инициатива по развитию цифрового гражданского общества. И у меня, в общем-то, вопрос, который связан с первыми двумя. В последнее время, общаясь с топами и владельцами крупного бизнеса в Москве, очень часто э, слышу э, такой тезис «Ребята, а чё вы там пытаетесь что-то сделать в Беларуси?» «Независимо от того, кто придет к власти в России, вас все равно никуда не отпустят». И я хотела бы услышать от вас, я имею в виду, не отпустят от России, что слишком завязаны интересы России в Беларуси. Что вы думаете по этому поводу? А, вопрос кому? Спасибо ко, ко всем. Но ну, в первую очередь, наверное, к Геннадию Гудкову, а да, там я уже тоже. да кто ну, ответит. Спасибо. Я много том, я много писал о том, что Беларусь гораздо больше готова к Евросоюзу, к интеграции с Европой, она больше Европы, чем Россия. Я был бы очень рад, что в России победила революция в 2020 году и э, она действительно стала суверенной, самостоятельной. И она бы сыграла огромную роль детонатора в протестах в России. Это не произошло. Поэтому я могу только пожелать успеха и удачи белорусскому народу. Я не верю, что он способен самостоятельно в этих условиях победить. Вот поэтому ну, я думаю, что, конечно, белорусский народ готов к европейской интеграции и к свободе гораздо больше, чем готов к этим процессам. Народы России. Михаил, пожалуйста, Башарь Да, у меня очень короткая реплика. Я просто хотел сказать по поводу вот упования на санкции, которые очень много раз обсуждались. Я не понимаю, откуда они возникают, потому что мы видим, например, как раз стран типа Венесуэлы, например, стран, которые мы сегодня уже обсуждали, что санкции, экономический кризис, посмотрите на Кубу, да, в нищете живут, те, сколько уже, 60 лет, это не приводит к политическим переменам. И упование на какие-то внешние признаки, на какие-то внешние причины, это абсолютно тупиковый путь развития для, как совершенно правильно на форму сейчас звучало, для протеста не, не просто протестного движения, да, а для а, движения, которое хочет добиться какой-то смены власти в России. Вообще нужно занимать, начинать проактивную позицию, или по крайней мере, хотя бы начинать об этом говорить и объяснять людям очень простую вещь, что, ребята, а, вообще санкции, да, это еще одна попытка в, в, в, впечатлить а, тиранию с помощью мирного протеста, потому что санкции, да, это тоже разновидность мирного протеста. Тирании таким образом впечатлить невозможно. Они будут держаться за свое кресла до самого последнего момента, нужно хотя бы готовить общественное мнение для того, чтобы в момент, когда вот происходит вспышка, как сейчас произошла в Беларуси несколько лет назад, когда в России какая-то вспышка случится, мы ее сейчас не можем предсказать, но в какой-то момент она произойдет. Людям хотя бы нужно объяснить, что делать, ну, людям нужно объяснить, что вот этот вот демонстративный мирный протест, где мы снимаем мотивочки при тем, как встать на он не работает, он не приведет к успеху, потому что это то, что работает в демократиях, это то, что не работает в тираниях, и обращение там а, к арабской резине которое происходило, да, ну, господи, вспомните события в Ливии, не дай бог, конечно, такое повторение, вспомните события в Египте, которые обсуждались уже, да, но это не было похоже на белорусский протест, это не было похоже на то, что происходило в Москве, это были серьезные уличные противостояния людей, которые, в общем-то, борются, понимают, что это их единственный шанс, понимают, что чем-то нужно рискнуть для того, чтобы добиться перемен. Если этим ничем не рисковать, если хотя бы не объяснять, что тирании нужно хотя бы немножко испугать, чтобы она началась двигаться, чтобы она сдвинулась с места, которое заняла, ну, изменить ничего не удастся. И надежда, вот самое главное, что хотел сказать, почему я взял слово, надежда на то, что санкции помогут ошибочны. Вообще нету никакой зависимости между введением экономических санкций и политическими реформами. Вот просто посмотрите на любую страну, вы не увидите этой зависимости. Там наоборот, чем, более, чем больше этих санкций против страны введено, мы видим противоположное. Мы видим, что элита, она оказывается более отрезана от западного общества и таким образом становится от него более независимой. Поэтому этот тупиковый путь развития. Мне кажется, вообще обсуждение санкций — это ошибка-ошибка. Спасибо. Вот, есть, я имею не, против, да. Да, не против олигархов, я имею в виду против страны. Тезис понятен. А, пожалуйста, да. вопрос здесь и последний вопрос потом от Леонида Незлена. Пожалуйста. Работы? Да, но ну, надо включить, наверное. Меня зовут Дарья, руководящий комитет Московского отделения Либертарианской партии. У меня вопрос к Геннадию. Геннадий, скажите, пожалуйста, вы в своей речи упомянули, что революция – это практически единственный успешный способ смены власти в России. Но вот я занимаюсь непосредственно оппозиционной деятельностью из России, и мне кажется, это немного ну, нереалистичным потому что ресурсы государства они во много превосходят наш ресурс. У нас нету ни оружия, ни координаторов, ничего такого. И в принципе а, а, какие-то мирные действия вы пред, преднесли как а, некая подготовительная стадия, как я поняла, тоже к революции. Не кажется ли это вам это каким-то замкнутым кругом, и который не приведет нас к какому-то позитивному результату? Нет, не кажется. Просто когда в одиннадцатом году люди вышли в Москве на площади это был политический протест, это был протест либеральной части, там, либерально-демократической части российского общества. А революция – это стихия, ее невозможно ни остановить, ни запустить искусственно, это природное явление, общественное природное явление, И она рано или поздно состоится, не обязательно кровавая, не обязательно вооруженная. Мы знаем революцию Рос, революцию апельсинов, мы много знаем примеров других, другой смены власти. Под давлением или под угрозой применения силы, которые были успешными. Поэтому созреют условия и поднимется глубинный вот этот самый народ. Не вот прогрессивная либеральная демократическая часть общества, а все. Просто созреет. Путинский режим будет прогнивать. Он сейчас прогнивает. Несу сейчас... Это как в Советском Союзе. Кто победил СССР? Кто победил СССР? СССР победил СССР. Политбюро победил Политбюро. Вот так же произойдет с путинским режимом. В этом ему нужно просто помочь. И санкции помогают, и западный отсутствие диалога, и там какие-то жесткие меры помогают, и ваша работа помогает, и наша разъяснительная работа помогает. Все это работает на одну цель. Но революция – это объективное, это стихийное бедствие или стихийное явление, которое состоится, хотим мы этого или не хотим, если не будет других путей смены власти. Я с небольшой истории начну. Вопрос у меня к Денису Белонову. Значит, история такая. В 1997 или в 1998 году, когда я работал первым заместителем генерального директора ТАРТАС, я был в делегации руководителей СМИ у Лукашенко. Там был РТ, там и так далее. Вот. И он нам там давал обед. У себя в резиденции и рассказывал, какой он хороший как все хорошо в Беларуси. Я запомнил из этого две вещи. Первая вещь это его разговор с Гузинским и Березовским о том, что у него, что он сам еврей, вот, который, я, естественно, не ставил под сомнение, потому что ну, почему президент страны должен брать, тем более что это был 97 98 год. Второе, я попросил его дать мне машину, чтобы я мог проехать по родным местам, потому что все мои родственники, все мои родственники евреи, все из Белоруссии, все из, соответственно, Могилевской и Витебской области. Вот. И он мне сказал, да я бы с удовольствием, но я тебе не советую, потому что там все заражено Чернобылем. Значит, я ему опять поверил, потому что, ну, откуда я знаю, он же президент Белоруссии, ему виднее. Вот. но потом э, я разобрался, потом случился ЮКОС, и потом я понял, что пока будет Лукашенко, я никогда не буду в родных местах, и я ими занимаюсь исключительно виртуально, или прошу людей там восстанавливать могилы, кладбища, дома и так далее. Вот. И это для меня эмоционально важно, поэтому я об этом говорю. И я себя чувствую в своей идентичности, я себя чувствую белорусским евреем настолько же сильно, насколько человеком русской культуры та, или израильтянином и так далее. Это одно из самых важных для меня, поэтому я, извините, эмоционален. Вот, и я хочу поэтому, я считаю, имею право сказать, что мне не нравится во всем этом обсуждении – это русский снобизм, снобизм русской оппозиции. Э, учить белорусов или критиковать белорусов никто из нас, э, никакого морального права не имеет, потому что то, что сделали это, эти люди, в России никогда не сделано, и неизвестно, будет ли сделано когда. Вот. И я сейчас говорю не о Тяхановской или о ком-то, я сейчас говорю в первую очередь о белорусском народе и белорусском людях. Я абсолютно уверен, что они выгонят Лукашенко гораздо раньше, чем что-либо случится в России. Я им это всячески желаю, потому что я хочу приехать на родные места. Денис, а к вам вопрос, исходящий из этого. Вот Вы понимаете, чем отличается свобода слова от позиции учителя, судьи, критика, особенно когда вы говорите о том, что все мы должны, грубо говоря, дружить, а в вашем выступлении на самом деле было очень много разделительной критики, если вы понимаете, о чем я говорю. Я бы хотел, чтобы вы ответили на мой вопрос. В чем разница между свободой слова и, например, демагогией? Я пытался, в общем-то, в своем выступлении об этом сказать, но, видимо, недостаточно отчетливо это прозвучало, потому что как, я, во-первых, не говорил, что нужно дружить, э -э, значит, э -э, ну, это вы сказали, слово «дружить» я точно не произносил, а, значит, я говорил о том, что мы должны понимать, что пространство альтернативы режиму является вот неким э -э, единым целом, вот, это, э -э, и в этом сила, собственно говоря, наша общая, вот. И э, э, я говорил о том, что внутри этого пространства существует огромное количество поводов для самой серьезной критики и самых серьезных разногласий. Это, и, и, это я сказал. И я сейчас это повторяю еще раз, имея в виду то, что э, мы не должны ни в коем случае замалчивать там какие-то проблемы, как это произошло вот в этом недавнем скандале в правозащитном обществе, и мы точно должны, конечно, выяснять там, яростно, кто из нас прав в вопросах тактической борьбы. Но мы единое целое при этом. И вот это понимание, оно, оно, кстати, присутствует, как правило, в странах поменьше, чем Россия. Это такая вот беда России в том, видимо, из-за из э, разнородности очень большой, э, вот эта четыре России и так далее, но она не, на самом деле получается всех не четыре, а гораздо больше, э, потому что поводов поделиться у нас всегда очень много, вот, и поэтому э, вот это ощущение единого целого, оно, к сожалению, э, пропадает. Мне кажется, важно про это напомнить было в этом выступлении. Вот, Если вам показалось, что я в своем выступлении только увеличил количество расколов, я так не думаю. Мне, в общем, количество этих расколов уже и так настолько велико и глубоко, что усилить эту проблему моими скромными усилиями никак невозможно. А вот обратить внимание на эту проблему, мне кажется, я мог, я это сделал. Мне казалось, мне казалось это важным. И последнее. Да ответили на мой вопрос, тогда я э, скажу вот что. Вот то, что здесь сейчас происходит, Денис, и то, что здесь нету, так сказать, последователей или руководителей э, э, штаба Навального, там, ФБК, как хотите назовите, это единственная проблема, которую нам не удалось решить. Все остальные присутствуют здесь. И это результат многолетнего труда там Каспарова, моего Ходорковского и многих других. Поэтому, мне кажется, сейчас не время для критики, а время для конструктивного продолжения того, что мы начали делать и что у нас начало получаться. Послушайте, сам факт того, что Спасибо. я сюда приехал и выступил, это, конечно, мое признание этих заслуг. Если бы я думал по-другому, то я бы, наверное, присоединился бы вот к этому сектантству, которое демонстрирует Волков. Я его за это крайне не одобряю и критикую публично. Вот. Но это не означает, что проблема находится целиком на той стороне. Я оппозиции провел довольно много лет, хорошо знаю людей, и э, вижу, как... как я не про прошлое, э... я про сейчас говорю. Сейчас сделано все, чтобы они здесь были. вот. Поэтому эту сторону обвинить не в чем. Спасибо. И Жаль, вы воспринимаете как обвинение. Я постараюсь коротко. Меня зовут Ольга Карач, я из Беларуси. Я согласна с Натальей Радиной, что Александр Лукашенко не продержался бы ни минуты, если бы не поддержка Кремля. И на мой взгляд идет гибридная аннексия Беларуси к Кремлем. Поэтому у меня в связи с этим к вам вопрос. Вчера приняли там пятый пакет экономических санкций по отношению к Беларуси. Как вы считаете, не пришло ли время начать э, поднимать вопрос в отношении э, экономические санкции в отношении Кремля за поддержку режима Лукашенко? И если да, то какие это санкции должны быть? Спасибо. Кто-нибудь, кто может э, да. Денис, дай, пожалуйста, Вон. Ну, я могу сказать, что да. Надо вводить, естественно, за поддержку диктаторского режима в Беларуси. Вопрос: какие санкции, ну, вот это может быть, Геннадий скажет. Я думаю, что все-таки самое главное сейчас для Запада осознать, что если есть системные нарушения прав и свобод человека, то лица, должностные лица любой страны, которые это делают осознанно, а также аффилированы, как я сказал, с ними люди они должны нести ответственность. И поэтому Кремль однозначно сегодня является автором значительной части репрессий и реформы в Беларуси. И должностные лица Кремля, отвечающие за белорусское направление, должны сегодня столкнуться с безусловной международной реакцией, в том числе персональными и прочими санкциями. Мы Большое спасибо. Я хочу однозначно. поблагодарить спикеров этой панели. Алина Витухновская, Наталья Радина, Денис Белунов, Геннадий Гудков и Михаил Светов. Oh, <laughs>